всем привет вы на канале drops easy и сегодня мы продолжим рассматривать такой проект как роду итак в прошлой в первой части я уже рассказывал кроту это будет первая площадка для проведения IDO в сети кронос и в этой части хотелось бы рассмотреть немного саму экономику данного проекта для чего нужен токен какую он играет цель посмотрим немного также на дорожную карту И сразу начнем с того, что такое токен платформы Крот. Токен Крот нам необходим для участия в преселах на этой платформе в приоритетной очереди. Чтобы получить эту приоритетную очередь, нам нужно будет заблокировать свой Крот токен для получения приоритета. Что такое приоритетная очередь? Это то есть у вас повышается очень сильно шанс на то, что вы попадете в IDO и сможете приобрести данный токен. За гравити вы получите уровень, который увеличивает ваше распределение и шансы на победу. Вы можете также участвовать без приоритетной очереди, но вы не будете на первых местах и ваш шанс на приобретение токенов будет довольно низким. Это рандомная очередь, если платформа будет популярная, то очереди могут быть очень большими, а токенов на всех просто не хватит. Для того, чтобы принять участие, нам необходимо будет зарегистрироваться в вайт-листе в белом списке проекта, дождаться победителей лотереи для тех, кто стейкал токены. И если вы попали в белый список, то вам необходимо будет пройти процедуру «Знать своего пользователя КИЗ Затем погасить свое распределение и дождаться уже непосредственно раздачи токена. Что касается дорожной карты, то как мы видим, мы в первом квартале 2022 года идет уже интеграция сервиса «Знай своего пользователя КИС». Были созданы уже белые списки, белые книги, базовые функции из сайта, это стейкинг, участие в проектах, личный кабинет и многое другое. Что нас ожидает во втором квартале 2022 года, это интеграция со свой платформой это открытая продажа, добавление других игровых механик для проектов и платформ, и реализация функции автоматического участия для уровней с гарантированным распределением. И в третьем квартале 2022 года реализованные этапы для участия в пулах и децентрализация базы данных. Так, давайте немного посмотрим на саму экономику данного проекта. Как я уже говорил, токен, сам токен называется Крот, который построен на сети Кронос. Total Supply компания составляет 100 миллионов токенов Крот, что не так уж и много. Начальный оборот планируется в 21 миллион 100 тысяч токенов. Начальная рыночная капит... капитализация планируется, что будет 3 миллиона 798 тысяч долларов США. Цена за один токен будет составлять всего 10 центов. На частной продаже уже цена будет составлять 15 центов долларов США и на публичной продаже уже 18 центов. На сайте предоставлена нам диаграмма, как будут происходить выплаты всех, всех токенов компании Крот. Это 5%. Выделено на сид, то есть 500 тысяч долларов и По цене за 10 центов за один токен 6% выделено на частную продажу 2% это публичные продажи 25% выделено для команды Обрывы в течение 12 месяцев То есть будут по 10% разблокироваться каждый месяц После того, как будет выпущен токен 5% выделено для советников Также будет линейный вестинг который будет в течение 12 месяцев 20 процентов ликвидности полностью будут разблокированы 17 процентов выделено на маркетинг то есть 5 процентов разблокировано и 5 процентов разблокировано каждый месяц неиспользованные токены для этих целей будут полностью сожжены 5 процентов будут выделено на вознаграждение за стейкинг 10% выделено на амбассадорскую программу, в которой сейчас каждый может принять участие. Будет блокировка на 2 месяца и 10% разблокироваться будет каждый месяц. 5% выделено резерв компании. Тоже будет и 5-месячный вестинг, по 10% разблокироваться каждый месяц. требуется на непредвиденные расходы, некоторые из этих токенов будут сожжены. Так, также... Компания опубликовала диаграмму, какой будет Заркулейцаплая, и дорожную карту мы уже рассматривали. Переходите на сайт, более поближе ознакомьтесь с данным проектом, со всей экономикой дорожной карты с белой бумагой. Все ссылки будут опубликованы под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!